Здравствуйте! В этом уроке создадим титры в программе для видеомонтажа KDN Live. Перетащите на первый трек линии времени какой-либо видеофайл. При помощи полосы просмотра выделите место, в которое планируете добавить титр. В окне дерева проекта щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите пункт «Добавить клип титров». По умолчанию фон не отображается. И если вы хотите видеть фрагмент выбранного клипа, поставьте галочку напротив пункта «Показывать фон». Чтобы добавить текст, выберите инструмент «Добавить текст». Щелкните левой кнопкой мыши вместо добавления. Затем введите текст. Вы можете настроить параметры шрифта. Увеличить или уменьшить размер. Выбрать другой шрифт. Выбрать цвет текста. его прозрачность, стиль начертания. При помощи регулятора Outline вы можете настроить размер обводки текста. Также можно выбрать цвет и прозрачность обводки. Если имеется несколько строк текста, вы можете настроить его выравнивание по левому краю, по центру, по правому краю и по ширине. Вы можете перетаскивать текст в любое удобное для вас место. Для этого щелкните в свободной части по фону, а затем подведите указатель мыши к текстовому фрагменту, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и переместите объект в другую часть. Чтобы титр создался, нажмите кнопку «Ок». После ее нажатия в дерево проекта добавится клип титра. Перетащите его на нулевой трек в выбранное место. Титр будет успешно добавлен в проект. Переименуем созданный титр. Для этого щелкните по его названию двойным щелчком мыши. Введите другое название и нажмите Enter. Войдите в режим редактирования титров. И выделите текст. При помощи регуляторов Rotate X, Rotate Y и Rotate Z вы можете повернуть текст по осям x, y и z соответственно. Нажмите кнопку «Ок», чтобы применить изменения в титре. После этого в проекте произведенные изменения отобразятся без дополнительных действий. Рассмотрим настройку перехода титра. Щелкните по желтому квадратику левой кнопкой мыши. Вы переместитесь в окно настройки перехода композит. Создайте ключевые кадры ранее изученным способом, чтобы текст плавно появлялся и исчезал. Посмотрим, как это выглядит. Чтобы добавить какой-то другой эффект перехода, Выберите из выпадающего списка WipeFile нужный эффект. Просмотрите, как это выглядит. Для сглаживания эффекта перехода передвиньте регулятор Vibe Softness вправо. Попробуйте другие эффекты переходов самостоятельно. Вводите в режим редактирования титров. При помощи инструмента «Добавить прямоугольник» вы можете добавить прямоугольник. Выделите начальную точку, нажав левую кнопку мыши. Затем, не отпуская ее, введите указатель в правую нижнюю часть и укажите конечную точку. Прямоугольник будет успешно добавлен. Вы можете настроить цвет заливки прямоугольника, цвет границы и ширину обводки. Таким же образом настраивается прозрачность прямоугольника. Чтобы текст отображался над прямоугольником, выделите текст, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Затем нажмите кнопку Raise Object to Top. Нажмите «Ок», чтобы применить изменение титра. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.